Здравствуйте, с вами Александр. Нахожусь на юге Калининграда. Прямо этот центр Калининграда. Направо выезд из города в сторону Польши. А здесь улица Земнухова. На Земнухова находится дача. Слева находится общество Железнодорожник, большое общество, справа Заря и Чайка. Еще чайка есть на московском проспекте. Иду по улице Земнухова, справа автомойка, кафе тут магазин здесь строится достаточно много домов здесь целый комплекс за этими домами еще дома здесь очень много домов у этой улицы есть недостаток, потому что здесь нет тротуара здесь очень безопасное место когда едут машины, приходится прижиматься смотрите какой ручей вообще такого цвета воняет еще кто вот так вот в городе, Вот представляете и это у нас такое творится Дальше тут старая пятиэтажка Рядом вот строится домик И вот народ ходит по этой узкой дороге И прижимается к стеночкам Когда едут машины Налево частный сектор Там очень много домов немецких С черепичными крышами СНТ Чайка, СНТ Заря Направо Пойду немножко покажу какие там домики Так, что тут продают Заборы, песок Раньше здесь были такие колдобины Такие плохие дороги а сейчас действительно классно. Шикарные дорожки. Ну, по самим дачам, видите? Не очень. Вот. Есть схемка. Кстати говоря, может быть, она кому-то будет нужна. Неплохие домики здесь стоят. С этой стороны. Здесь живет очень много людей. Несколько магазинов здесь есть. Не именно здесь, а на улице Земнухова. Люди многие утепляют дома пенопластом, но ничем не обрабатывают его. Потому что очень дорого стоит сеткой обтянуть, там, штукатурку сделать. И так и живут. Пенопласт потом желтеет. Смотрите, какой домик оригинальный. Три этажа. Какой смысл было такой строить? Земли же полно. Или у него узкий участок такой? Да, у него узенький участок, но не до такой же степени. Возвращаюсь на улицу Зимнухова и пройду по ней немножко. Смотрите, как красиво черепичные крыши смотрятся. Это еще старая черепица. Вот такой магазинчик. Сейчас зайду, посмотрю, что там есть. Кофейный аппарат стоит. Трудовец был очень недовольна, что я начал съемку, стала задавать вопросы всякие. Ну, я сказал, что не буду выкладывать. В принципе, мне особо не надо. Я не ревизор, чтобы ходить контролировать что-то. Здесь, значит, можно купить колбасу, пиво. Ну, вот такой средний магазинчик, в принципе, там и овощи есть. Нормальный магазинчик. Конечно, то, что здесь нет тротуара, это очень плохо, потому что, когда машины идут в обе стороны, очень напряжно. Даже парикмахерская есть. Дорожки на дачных участках более-менее нормальные. Здесь очень много дач, это общество тянется туда в сторону ТЦ2. Домики тоже такие немаленькие, посмотрите. Слева тоже будут магазины. Черная окошка, дорогу перешла. Котяра. Кс -кс -кс -кс -кс. О, бежит. Привет! Ладненько. Пора заканчивать эту съемку Потому что в принципе Все понятно Что здесь за дачи В принципе их можно покупать для жилья Если конечно ничего здесь строить не будут Потому что дачи все равно покупать Это дело такое рисковое Какой домик Аккуратный Также газ здесь проложен Видите, если вы здесь купите участок, получится так, что, допустим, стоит ваш домик, да. А вокруг будет вот такое. Это, конечно, каждому решать. Здесь вот тоже непонятное строение. Вот такой вот СНТ. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ставьте дизлайки. Всем пока.